вечер день и ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это гляделка на недельку с 20 по 26 июля 1 2 3 4 Убирайте любое времечко в комментариях а поговорю с теми кому это интересно дорогие мои вот да вот да давайте посмотрим гляделочка на неделечку значит 20 по 26 июля если что да и если что выпустила новое видео либо Раньше, до, я думала, до, я, да, до, до этого видео, видео, назад посмотрите нового видео, нового формата, поэтому люблю вас, но ну, не совсем, конечно, но, нового, нового формата. Все, давайте, давайте, если что, загадали, загадали, как что вас ждет на неделе. Да, это такой вопрос, это ну, такой, вот, дорогие мои, если кто в первый раз... Соответственно, если вы хотите знать, что вас ждет на неделю, просто успокойтесь, спокойно расслабились, прощелкнули 20 секунд ранее. Посмотрели, какая ваша позиция, какая. Вот ты чувствуешь, что здесь информация лично для меня, то щелкай, открывай и смотри. Поэтому вот. Давайте: гляделка на недельку с 20 по 26 июля. Отыграться, не отыграться тоже может. Пиши, если не отыгрался, пиши, если отыгрался, отыгрался и как, обязательно, поэтому погнали, первый вариант Здравствуйте, hello, my friend, давай, желтая, э -э Желтый. Все окрестили желтой, я склоняюсь желтой, на самом деле она не желтая, зеленая, ваша гляделка в недельку с 20 по 26 июля, восьмерка пентаклей, работа, работа рознь, да, туз, туз мечей наш пострел везде поспел, и это правда, дорогие мои. я прям даже не буду говорить все будете успевать везде везде поработается везде наработается и отдохнется вот здесь энергии э -э, до да беспредельно много идей много хотелок много все все хочу чу врачу вот здесь Люди, здравствуйте. Вот именно такая неделька у вас будет. Если это будет много дел, даже много дел, вы все осилите. Но здесь вот полностью... Здесь очень хорошая отыграется у кого-то работа. Здесь, в принципе, какие-то новые планы, новые идеи, новый коллектив. Тоже может... В принципе проиграться у кого-то смена каких-то у кого-то пришествие каких-то других людей в, ж... в их жизни в какой-то коллектив поэтому дорогие мои просто вам не даст соскучиться этой неделе неделя будет вкусная ласковая <реком> как ласковый бай <реком> <реком> поэтому дорогие мои если у кого май был не ласковый ну простите <реком> поэтому здесь вы все везде успеете все везде И у вас работа будет очень сильно возможно также на ну, дорогие мои, ну, чтобы вы... на высоком уровне надо постараться. Постараться и расти. Поэтому, вот, все успеете. возможно, даже отдохни. И поработаешь, и... А, это как фраза, и полопаешь, и поработаешь. Вот здесь вот... Вот здесь вот вся именно вот эта такая свечка написана. И полопаешь, что... А, что поработаешь, то и полопаешь. Но здесь вы поработаете и полопайте, и это будет очень сильно классно. И у вас еще девятка кубков выпадает под конец. Поэтому, дорогие мои, все успеете, все сделайте, все сработаете, все вообще будет чики-пуки. Не переживайте. Все классно! Хорошая гляделка на недельку. А давайте, давайте чтобы я еще и не подпортила, дополнительно выскочила. Что у нас? Посмотрим на Ленорман. Ну, я же должна бы все, да. Я же нацелена, но почему бы и нет. Да, чеки-пуки вообще не пидут. Да, чеки, да нет. Да нет уже. давайте посмотрим. В чем здесь у нас? Но застарелые вещи, застарелые проблемы вы не особо решите. Здесь я что я еще мало и скажу: то есть что-то, что, -то, что э, немножечко гнетет. Я не могу это э, вам сказать, что вы в полной мере совсем разберетесь. Но здесь основное вы будете все-таки делать. Возможно, просто какие-то застарелые вещи, которые не особо будут для вас как-то решаемы, либо будут решаемыми особо не в срок. Но здесь, вот как, застарелые вещи, застарелые проблемы, что что-то застарелое, что-то старое, что-то гнетущее. Вот я просто не вижу, что оно как-то от вас уйдет. Я вижу то, что просто не решится. Возможно, не решится на данный момент времени, либо вы не будете э, видеть какую-то ясную ситуацию. Кстати, тоже может, в принципе, здесь проигрываться. Поэтому, дорогие мои, здесь, в принципе, даже если у вас какие-то вещи произошли, то есть какие-то... Но не то, что катастрофические, а какие-то неплановые. Давайте так, И это тяжело. Не переживайте здесь такого прям тяжа. Это вот, если что-то плохое, то, то, то понимай, что это опыт. И вот здесь тоже может проигрываться. Поэтому, если что-то, какая-то дичь происходит, не переживаем, не бьемся в какие-то истерики и паники. Это просто дорогие, возможно, повод, возможно, просто такая ситуация. Как вот карта легла. Вот, дорогие мои, вот я бы сказала привкус косы, креста и такого дерева, как карта легла, вот, вот вот так вот, значит вот так. Как иначе, поэтому, если какая-то дичь, тичь, пич, бич, какая-то случается на неделе, не особо обращаем внимание, потому что, в принципе, здесь решить вы не особо, я просто вижу, что сможете, все равно, я, я ее такого не вижу, что сможете. Но смириться с какой-то, возможно, потерей чего-либо, либо кого-либо кого в своей жизни очень сильно можете. Поэтому вот здесь как-то вот не оторваться от чего-то, как будто. Поэтому, дорогие мои, поэтому здесь, я так понимаю, работа, здесь и другие люди, и другие люди, и мужчина, да. Ну, застарело, что-то застарело, что-то старые какие-то. Возможно, старые какие-то свои домуслые идеи тоже как-то вот не, не, не, ну, как не отрешитесь от старенького. Вот здесь вот как будто вот рядочком будет. Утешайте себя мысль, что все к лучшему. А по-другому просто не могу сказать как-то так. Я, я и сказала, все все то, что происходит Это если что, просто опыт, дорогие мои Просто вот относитесь к миру легче Поэтому вот, короче, как-то так Если кому-то совет по каким-то делам, проблемам, нерешенным, трудным и тому подобное Если здесь оно может отыгрываться, либо как-то проигрываться Здесь я такого не увидела, а Полинорман немножко посмотрела Поэтому вот кто-то будет резать, <смех> кто-то будет резать, кто как воспринимает, главное ваше восприятие, всегда-всегда ведь такое говорю, не говорила ранее, а говорю, поэтому ладненько, дорогие мои, все, спасибо вам, отписывайтесь, как у вас проигрался, а может быть вас будут просто до, до как-то просто вот именно вот старый сапог и просто сломался и вот а выбросить жалко потому что вот вро... а вроде я знаю кому отдать надо главное починить поэтому вот, даже вот от такого какого-то отписывайтесь не от канала а от комментарий просто под видео как у вас это проигрывается даже даже на таком тупом простом примере поэтому давайте дорогие давайте дальше здравствуйте гляделка на недельку с 20 по 26 июля у вас не, знаю, вот снять. Вот, вот, вот уже, уже, уже это не помешало, а спросила. Нет. Все правильно. Так, туз мечей девяточка жезлов. Всему своя голова, да, и у нас верховная жрица. Понятно. Гляделка на недельку. Что бы не сказала, вы всему голова. Либо ваша голова всему, всему голова. Вот здесь вот такая неделька, что не скажешь, все равно вот на своем настаивать Будете дорогие <смех> да вот здесь возможно если какие-то вдруг непредвиденные обстоятельства и решения будут то в принципе я бы здесь сказала что не то что люди будут в танке тут как-то воспринимать иначе то есть здесь могут а, нагляделка на недельку, что самое интересное у вас проигрываются могут быть любые какие-то события, но здесь вы будете сами что-то для себя решать, по-своему буд будете это все воспринимать иначе, чем даже если проигрывается какая любая ситуация в вашей жизни. плохое, мы выйдем к чему-то хорошему, вот здесь я бы сказала, вот именно восприятие людей будет ключевым фактором для э, проживания вот этой недели, либо так люди решат, либо так в принципе люди будут, просто будут какое-то их восприятие немножко иное, чем даже какие-то непредвиденные обстоятельства складывались в их жизни, непредвиденные по башне и по суду, то есть вот здесь по Рыцарю Пентаклей по, по, потихоньку будем выкарабковаться. да, будем выкарабкаваться, девятка чаш королева жилов. Я, я... Да, по своим мыслям, по своим каким-то намерениям будем выкарабкаваться очень сильно. По тому, как вы выросли, по тому, как вы все это воспринимаете для себя. То есть, какие -то... здесь, возможно, какие-то ситуации, которые вам придется решить, какие-то дела, которые вам надо будет что-то сделать, обязательно, то есть, но здесь каждый решит в силу своей разумности, в силу своих умений и в силу своих потребностей эту неделю, поэтому вот как тут, вот... не то, что гляделку на недельку здесь в этом варианте немножко для вас бесполезно, но здесь просто вы воспринимаете, будете все иначе, чем на самом деле. Я не могу сказать, что это плохо, я не могу сказать, что это хорошо. То есть вот здесь я бы ни то и ни другое бы не сказала. Но решать вы какие-то ситуации, какие-то проблемы, возможно, плановые. Вы будете сами, возможно, не, ссыл... возможно ссылаясь на кого-то, на каких-то людей, на их, возможно, опыт, логику, да, я там посмотрела, возможно, так, возможно, своими собственными силами будете выкарабкиваться из каких-либо ситуаций, но вот ваше восприятие, как будто, вот как не перебить. Вот здесь вот такая неделя сам себе на уме, вот, я вот почему... Авантюрные мои. Ну, кто-то может как-то либо что-то сделать по авантюрной какой-то. Хм, подождите, дайте-ка подумать. В принципе, Ха -ха -ха. Это интересно, подождите. Садник такой. Дайте перед садником я втащу, вта втащу карту. Втащу. Дорогие мои, давайте так Здесь э, выход есть какой-то авантюре, какой-то либо девушки рядом с вами, либо вашей. Вот здесь именно акцент у нас падает на женщин. Что-то здесь чудаковатость какая-то будет со стороны женских. Возможно, со стороны вашей подружанки, либо со стороны все-таки вашей какой-то коллеги, либо вашей служительницы, либо вообще девушки. Вот здесь, нем... возможно, авантюрная вы будете сами. По себе и в какие-то такие ситуации немножечко входить. Я бы не сказала, что не сильно приятные, но которые очень сильно хочется войти. И они, возможно, неприятны для кого-то. Вот здесь есть место для каких-то авантюр на этой неделе. Для тех, которых очень сильно давно вот захотелось... Это то же самое, что захотелось позвонить бывшему, вот и позвонила. Либо позвонила подружать моему бывшему. Поэтому, дорогие мои, вот какая-то такая авантюра, в принципе, которая как бы, ну, хочется, mm -hmm. как бы, но она такая. В средней паршивости. Mm -hmm. Поэтому, дабы чтобы mm -hmm. у нас было вот все красиво, и гениально, и гениально, сделаем вот так. Поэтому, дорогие мои, вот сами-сами себе на уме и сами с усами. Все отлично, хорошо, спам. Дорогие мои, пока я не с вами в чате, если что. Поэтому вот, короче, как-то так. Ой, дороги, ой, дороги, ой, интересно, а у кого-то реально авантюра приведет к какому-то обогащению, дорогие мои, к какой-то удаче, обогащению, каким-то интересным путям в их жизни. Дорогие мои, у кого-то реально авантюра, которая вот как бы кто-то там что-то сомневается. Ну, как-то это приведет к чему-то очень сильно хорошему. <с> это интересно. Такое интересное, Кто-то, вот чья-то какая-то замутка, баламутка приведет к какому-то стабильному, положительному, очень сильно результату. Ну, возможно, не слишком шикарному, но более-менее положительному. Где, и потом где у вас будет где есть развернуться Возможно идея Какая-либо мечта Либо какая-то что что-то неизведанное Но что-то очень сильно хочется Вы попробуйте потом Хотите потом дальше развиваться Вот здесь вот то же самое проигрывается В принципе у вас по, звезд, по звездам и по дорогам таким Во Авантюрный мой перед песеню Люблю вас сильно Чмоки а, Давайте дальше Интересно Интересно Здравствуйте Кто у нас загадал фиолетовый вариант Фиолетовый Привет, приветулечки Здравствуйте Гляделка на недельку ваша С 20 по 26 июля Король чаш Это как будто не последний Король чаш Отшельник Семерка жезлов У нас странная позиция Говорящая очень сильно. Ну ладно, давайте. Девятка. Мысли только об одном. Некоторые люди по этому варианту с 20 по 26 недели будут иметь... Искать счастье в мелочах. Немножко я даже в каких-то таких моментах бы сказала. То есть счастье в простых каких-то мелочах, а возможно даже счастье в каких-либо авантюрных выводах и выборах. Вот здесь очень сильно даже спокойно. Даже по сочетанию такого солнца, семерка жезлов с отшельником, здесь более-менее гармоничная, спокойная вообще неделя, я бы сказала. По ощущениям. Вот здесь я по ощущениям уже. Ну и по сути вы сами будете оставаться на какой-то одной своей волне. То есть вот здесь более люди как-то... Не то, что твердолобы какие-то будут, и при этом только. Но вот здесь, с привкусом такого твердолобия, и немножко они идут по своей какой-то черте, по своей нужде. Они выполняют какие-то обязанности свои то здесь люди идущие как-то вперед и только вперед, возможно думающие о чем-то прошлом и что-то какие-то прошлые, возможно отношения с мужчиной, либо сам мужчина, либо мужчина задумался о чем-либо, могут как-то тянуть грузом, но дело в том что люди более-менее какой-то будут вот находить немножко простое счастье для себя, но счастье здесь сейчас вот как-то для себя как будто как люди решат, странная такая я бы сказала, очень сильно спокойная неделька. Может, сами по себе люди такое, как воспринимать эту неделю, будет более спокойно, более благополучно? Либо же также какие-то события будут происходить, какие-то более благополучные. Но события будут происходить благополучно, по Солнцу это я не спорю. Здесь понимаете, ощущение спокойствия, но а здесь карты особо неспокойные. И вот почему. Да, здесь более-менее будет хорошо что-то получаться хорошо получается то хорошо получается и это вот это мне подходит Вот здесь вот как будто если у вас проблема с выбором по этому варианту если вы выбрали гляделка на недельку вам все будет даваться намного намного проще чем если бы ранее либо поле но вот какой-то такой момент как будто неделя очень сильно будет простая солнечная и приятная Возможно, что бы вы не... Это то же самое, вот смотрите, когда женщина приходит в свадебный, давайте, магазин, и ей все платья подходят, либо даже не в свадебный, на какой-то другой. То есть все платья, все какие-то жакеты, все мне подходит, все классно. И вот это ощущение, что мне все подходит, и все здорово, и все классно, вот это присутствует на... у этих людей на этой неделе будет. То есть какой-то их выбор, любой причем. Пошла налево, пошла направо. Вот смотрите, как в сказке. Там пошла налево, там мужик, она пошла на правый клад отыскал. А вот здесь пошла в любом направлении. И то, и то и еще бонусом вот так вот получила, дорогие мои. <свят> бонусом еще наложили кашу-стопку вам. Поэтому, дорогие, чтобы здоровые были. Поэтому вот какая-то такая неделя интересная. Нет, давайте, давайте еще что-нибудь. Давайте Полинорманчику. Полинорманчику, Полинорманчику чуть-чуть. А, вот так. Ну ладно, ладно, ладно, блин, нормально. Ладненько. Давайте вот так соберем все. Вот какие-то будут четкие планы, четкие цели, возможно, какие-то с кем-то разговоры, обсуждение каких-то целей, планов. И вот здесь вот как-то какая-то есть некая четкость. Я бы не сказала хлопотность, но хлопотность всё равно присутствует здесь. Но не в таких дозах. Как обычно по картам проигрываются птицы. Ну, птицы иногда проигрываются, если... Такое окружение неблагополучное, то как большие хлопоты. А здесь у нас птицы, но звезды очень сильно такие яркие. Тут созвездие вместо звезд. Возможно, какие-то четкие для себя решения постановки четко задач. То есть вы четко будете осознавать то, что вы хотите, в принципе. Верховная жрец, потом Солнце идет. То есть четко понимать, к чему вы интуитивно склонны. Либо четко понимать, какой вам сделать больше выбор. Либо вы уже будете заранее знать, какой вам выбор сделать. Вот здесь как-то все легче будет на этой неделе. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант, а, гляделка на недельку с 20 по 26 июля, ваша. Ёшкин, Матрешкин, боятся О, нет, бо... не бо... не боись, не боись, все хорошо, а то страшная суд, а потом что же будет, четверка жезлов, силы, и умеренность. все классно, все классно, это как, вздохнула. Как экзамен сдала, зачет получила и выдохнула. И вот здесь вот то же самое. Возможно, правда, какая-то либо была ситуация, либо будет, которая, в принципе, вас немножко подгрузит, но потом выдохнешь. Потом выдохнешь. Через неделю, да. Не-не-не, на этой неделе. Вижу, что на этой Посели по умеренности. О, воз... А, возможно, прикинь, родственники приехали. Приехала А я к тебе с этим С гостинцем На тебе, на тебе Здесь тоже может такой в принципе отыгрываться Но как по напряжению, я уже не знаю Либо, вот смотри, прикольно Знаешь Страшный суд Четверка жезлов сила Пришел к какая, Как и тетя Мотя с гостинцами А потом, ну как угодно А потом успокаивайся, сиди после тети Моти Он тоже может проиграться <связывая> это, дорогие мои, ну немножечко, немножечко, я бы сказала, вздохнете глубоко, а потом вы, вы выдыхать будете. Вот то же самое. А возможно просто купаться будешь, да и все, чуть переживаешь Все, <связывая> <связывая> <связывая> Мотя Ну, по страшному суду проигрываются родственники. <связывая> я не могу это все равно. И четверка жезл, тем более, я не могу это как-то... Ну. <связывая> по-другому сказать. А, не, еще десятка жезлов, а шестерка мечей. Не, шестерка мечей, потом четверка жезлов, ну и десятка пентаклей где-либо. То да, то вообще бабушка бабу, придет, какая-нибудь дедушка, все дела. Ладник. Но если ничего особо не касаемо родственников, то, в принципе, неделя очень сильно стабильно, при, пози, стабильно позитивная, Даже как бы вздыхать и выдыхать не приходилось. Возможно, какое-то сообщение громкогласное тоже. В принципе, это тоже, кстати, проигрывается, как в реальной жизни, не только страшно суд. Это какая-то катастрофа, а, какие-то уроки нет, это может это просто какое-то яркое, что-то яркое, что-то запоминающееся. Возможно, какая-то харизма, чья-то тоже может отыгрываться. В принципе, в реальной жизни даже сообщение, либо какое-то, ну, все услышания тогда. Что-то очень сильно яркое проиграется на следующей неделе. потом, потом, что вы будете, в принципе, после этого как-то успокаиваться. Но я думаю, валиду, корвалову, надеюсь, не пить. Поэтому, возможно, какое-то ярко интересное событие. Возможно, какое-то отмечало. Возможно, какой-то чей-то праздник. Либо свой собственный... Надо свой собственный праздник отметить, да! Отметила, все, фу, расслабилась, да, выдохнула, корвалову пью. Родственники такие интересные. Поэтому здесь вот прям, если если для рождения родственники нагрянут, то да, это не это это ваша, а возможно вы куда-нибудь нагрянете, но неделя приятная, неделя хорошая, ничего не переживайте, у вас в принципе еще и умеренность под конец, вам ничего особо, да, беспокоиться, не стоит вам переживать, а, ну просто умненько выбор делаете, а так все будет окей, когда вы делаете выбор какой-либо, вы с головой дружите в первую очередь, у вас нас с головой дружить, поэтому, если что-то надо выбрать, люблю вас. Давайте дальше по Ленорман. Что-нибудь? Крестушка. Ну, вот здесь даже кресушка, И даже она не такая кошмарная, как в другом варианте других сумерек. Поэтому, да. Крестовый дом. Крестовый дом. А может быть что-то с домом связано, да, может быть какая-то перепланировка. Я решила сделать ремонт, и я это обо всем сообщила, собираю сбор. Дорогие мои, а, а возможно такое, а возможно вам скажут и придут домой, алло, алло, Зин, на ремонт, на, на ремонт дворов, на ремонт крыши надо, а и вы будете как-так успокаиваться кроволом, да. Ну нет, нам просто переливают, такое ощущение, как капать, сейчас. Ладно, ну, дорогие мои, ну дайте пошутить-то, чего же вы такие злые-то? Ладно, крестовый дом, ну классная неделя, в принципе, возможно, забот полумрод, но при этом не обходят какие-то умные люди, возможно, умный человек, умные какие-то... Умная с кем-то сотрудничество вам гарантирует какое-то очень сильное интересное. Ну да, конечно. А интересное ли, дорогие мои, здесь он крыс, папа выпали. Ну ладно, ладно, раз выпали, то выпали. А может, кто-то крысятничать будет? Ну, ладно. Будьте умнее, дорогие мои, будьте умнее в любой ситуации. Вот и все. Что я могу сказать? Потому что могут такие люди очень сильно, ну не то, что крысятничать, а вот какие-то люди, но не сильно приятненькие. Ну вот не сильно приятненькие, но приходится. Вот когда вот такой момент, ну приходится это вам еще решать. Поэтому, дорогие мои, ну вот будьте умнее. Давайте дальше. Дерево, тучи, садник, башня, луна, солнце. Ну раз выпал, давай читать. А, из сумрака выйдете, да, и все, здесь, чу, чу, чу, чу, надо столько много карт, и точно из сумрака выбираем. кто в сумраке, кто в каких-то, не знаю, что она обо мне не думает, не знаю, что я хочу, ничего не знаю, мне это все надоело, бурю перейдут, и сразу, вот всегда за дождиком, и за тучами, и за облаками всегда у нас находится солнце. А, и, кстати, дорогие мои, если у кого-то старенькое, того не воротишь. дохлу лошадь встань, слезь, тоже можешь здесь проигрываться, идти уже в теплое, новое, стабильное, в хорошее, с изучением каких-то вещей в своей жизни, и, возможно, с повышением каких-то квалификаций в своей жизни, если по поводу работы. если что-то на... Допустим, вдруг на работе я не вижу какого-то смысла, ничего не знаю, я бы не сказала для себя что-то решить, Я бы сказала, что не стоит для себя решить, вы сами решите это, да. Ну, садник луна, вы, вы захотите, вы решите выйти из какого-то не очень хорошей, возможно, работы, либо ситуации в какую-то очень сильно интересную для себя самозанятость. Если что, у кого-то может уже проигрываться. Но если по поводу работы, либо рабочей какой-то атмосферы, либо какой-то ситуации, которая, в принципе, уже застарела, старенькая, и которую вообще мне она не надо, но ну, зачем она уперлась, она все равно присутствует в жизни. Ну, что-то такое. Может, и с домом связано в принципе. У нас везде здесь кл классификация, в первую очередь, дома-дома, домашний уют. Все равно я тоже бы сказала немножечко об этом. А какой шарик с предсказаниями есть? Интересный шарик, главное, тут. Похоже, на как на предсказатель. Ну так Давайте дальше. Давайте еще две карты, все. да да, кто-то сделает очень сильное какое-то заявление, либо как-то пойдет в некое хорошее начало, как все говорят. Как все говорят, светлое, теплое будущее. Кто-то здесь просто от этого отойдет и пойдет. Хм. Ну что самое интересное, у вас именно солнце, луна и именно проигрываются рядом. А, и вот здесь я бы хотела задать вопрос. Это вот здесь очень даже подойдет размышление одного человека. Если вы хотите попасть в рай, а вы не думали, что рай уже на земле? И вот здесь немножечко я бы подумала, немножечко сказала, но ну, по такому сочетанию именно такие слова от людям, кто загадал этот вариант: Кто-то стремится в рай, а вы правда не думали, что вы уже живете в раю? Поэтому, короче, как-то так, да, дорогие мои. Поэтому люблю вас, чмоки, поэтому давайте подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всего вам самого наилучшего. И, пожалуйста, отпишитесь, как у вас вообще проигрывается. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.